Мы смотрели партию Каспаров-Крамлик, это была первая победа Крамника Это было задолго до их матча. А вот сейчас мы рассмотрим партию, которая уже была в соревнованиях матчей. По-моему, там было 1996 а это был год. Кстати, это был единственный первый матч, когда континент, то есть тот человек, который бросается сейчас к чемпионам мира, не завоевал этот право, потому что а, система структурирована существует таким образом, что есть чемпионы, а потом проводится турнир претендентов или матч претендентов. Человек выигрывает этот турнир и получает право встретиться с чемпионом. А здесь такого не было. Дело в том, что э, после того, как э, Каспаров выиграл матч в, в Анаде, ну, мы смотрели партию такую красивую из этого матча. Пять лет не было вообще матча на первом you yeah. know И, и вот этот матч состоялся в 2000 году в Лондоне. Каспаров, Храмник выиграл всего две партии, но не проиграл ни одной, и стал чемпионом мира. И вот эта партия как раз одна из двух. Она была уже во второй партии, вторая партия матча. И, конечно, стало ясно, что у правника хороший шанс встать чемпионером мира. Черный каспаду, конь f6, c4, c4, g6, конь c3, d5. То есть мы с вами на прошлом как раз смотрели, как называется ребёнок? М? Ферзиловый габель? Нет, не ферзиловый габель. Строидийский. И даже не строидийский. Мы с вами говорили, что строидийский когда черный на четыреста а здесь он Сейчас Конь f3, c5, слон e3. Этот вариант мы не смотрели с вами в прошлый раз. Мы говорили о том, что у мощный центр, и черный центр старается атаковать, как пойдет игра. Черный, в той парте тоже черный сфер d5 и ферз 2 все пчелы, ферзь А5, ферзь D2. В чем смысл входа фезд 5 В чем смысл входа физья 5? Ничего, ферзь А5, ферзь d 2 Зачем это фезд 5 Зачем это фезд 5 Ну как, они результат нападают на С3, связывают пристойчивые, которые попить D4, изменять через и просить позицию. А куда-то. А какой ход? И вот здесь, где я собираюсь погибнуть, я написал, но до сих пор это считалось, это считалось нечего опасным. Как бы, как, как бы в факте, почему опасно, потому что здесь центр висит. Прикрешку. Это черный поджарный перекрешку, но в первых с двое засечки, и, и кроме того, нахранение сына. Это позиция считалась, что считалось, что если черный достаточно компенсация, вот окрали долго подготовился и ставит под сомнение, эту оценку. И здесь он сделал ход с Теперь черный победил на 34. Ну, обычный а размер. Здесь, возможно, сейчас нужно поставить. А не цели? Э, цели, цели, цели, цели. Нет, цели и цели. Цели и цели. Цели и Размер людей, хороши, конечно, хороший, успешный, если на 44. Цели и 34. Так, группация. слона в центре. висит корень на c6. Корень на c6. Ну, щеке, что будет висеть. Но висит на 4, и теперь грязи просто и побить, и слона в центре. Поэтому черные сыграли слово сотрудника, кажется, Черные Ой, Д4. Последовал размен на D4. Слонный белый, слон сидела на D4. Еще раз словно делал на Д 4. Вот такая позиция, э -э она на, на первый взгляд казала. Потому что это очень устойчивый пункт, пункт устойчивый, там не белый как бы, черный как бы рентген излучает, они излучает дополнительное излучение. И здесь белый, как осадка на него, ногальная белая на белых они сразу 4. Черные на защиту тянули Я сыграю ферзи Астреева, только шипал. Под Богом я этот сыновик почему сюда привел. С этого пора мы туда посниму. Сыдущие ферзи и грозят приступчиво неприятно делать из Филиппетажа Багнатса, поэтому в Белке единственный год, который ты предложил чуть раньше, где 4 и 5, другого будет. Человек если не подпоем, поэтому… Все, говорю, ты f Да, тут просто пешка Но они сыграли на если защитили пешку на E5, пешка 4 жертвы. Но все фигуры потянули к центр, поэтому все равно ученых всяких проблем возникает. После этого разменная 4 в 5 Надо пить и шесть, иначе белый сам возьму эту пешку на шесть. Нет, они сыграли на беды шесть, теперь беда сыграет и шесть. Вот такое же, такое же, за всего еще по одной лады. Но границкая дыша неприятная. Но кроме того, весит пешка на шесть. Поэтому беда государственная пешка. Черная сыграет хорошая 7. Белый защитил славу в центре в 3. Слон, конечно, не говорит, нет, это Слон, конечно, очень мощный по-прежнему в центре, как будто так остался. Черный защитил 7 границу. Я больше, что я, ну, ну так с можно, значит, подтянуться, все не, равно не, не, нельзя Я могу притянуться, и на такой невозможен, потому что я говорю со 103, потому что это чья-то. Делать сказал. Король стоит на 6 по какому? Король, Король же 2 Пешка А, проходная Но э, еще далеко до этой реализации Черный Аш-2 да, Король 3 Ну, по первой линии бесполезно Нужно будет шинховать все время или Нужно будет пешку отдать Тогда еще будет проходная, поэтому белый Черные шли 7 5 Пешки. Теперь белые дня палец на сломал белый дальше шар на 6 вот здесь ä, потом партия выяснила, что надо было заступить на g7 на ничью а черные цыгра сделали сразу проект чеход и король на 6 стоит вот короче всех сейчас и приведу mm -hmm. Одна из них, конечно, проходит вот связи, поэтому Каспаров, конечно, было отвидел и но он сделал вопрос что это такое с нападением на фигуры. А если бы он пошел в 7 без тогда там же борьба старые годы давно-давно, да и сейчас это да другие правила. Менер, который проигрывает, имеет право на матч-реванш. Да он... Но потом это право было отменено. Однако до этого матча Каспаром мог вполне договорился о матче-реванше заранее, потому что все-таки он дал как Мюбез он сделал, предоставил Крамнику возможность сыграть матч на пересмотре не зарабатывая какое-то право. И даже если не был матч договорен, то Крамник по идее должен был сделать ответную липенцию, допустим, через год, сказать, что ну, я матч выиграл, но все-таки я право на него не получил, давайте сыграем матч Но Но ну, на это не пошел. А всякие новые отборы, как, как, как, как, как Каспаров, как великий позиций, отборы у нас было там отбираться, каких-то сравних ступеней, чего не делал, кстати, Крамник, и это было несолидно. Он вот от этого отказался. Матч с Крамником так ему сыграть не удалось, и в конце концов он через несколько лет создает, что он заканчивает карьеру и вообще оставил подписываться мира. Вот так Каспар потерял два чемпиона. Хотя было собственно после этого матча, который он проиграл Крамнику, было собрано несколько турниров, в которых. В которых Каспаров выигрывал ну, ну, у Крамника и опережал его. То есть у него он показал, что он все равно сильнейший. Но ну, такое дурацкое такое условие, что он не мог и, получить матч и, а а ему не дал развещание маршрут. Он, он, он закончился тем, что Каспаров, он может исчаснулся сильнейшим. Но ну, сейчас Карсон, правда появился. Но уже прошло уже 15 лет с пор, Но только Карсел имел бы сейчас шанса на мой взгляд, а перед в этот матч у Каспарова. Если Каспару сейчас поиграл с Крамником, он, он бы и сейчас наверняка мог бы быть с Крамником, тем более, что Крамник на прошедшие годы м -м, заметно слил в свой рейсинг, в своих а Каспаров играл ну, в серьезные шахматы, классические шахматы, так называемые с полноценным который времени он не играл, но он играл в быстрый шахмат, в и всегда показывал в частности, в 1999 году, был, был матч в Испании, посвященный 25-летию состава их марафона Карпова и Каспарова в Колонном зале. Мы когда говорили несколько раз, что был самый длинный матч со решал в Колонном Зале. Он начал стартовал в 2004 году. И 1979 года, соответственно, прошло 25 лет. И тут испанцы продолжили сыграть матч в них обоих. И Гаспаров просто разгромил Карпова со счетом 9-3. Они играли в матче из 12 партий. Но ну, быстрый шаг. Все короче, так что он все равно был очень серьезный. Но карьера в к времени закончилась. Потом он перешел в политику. Нам нужно с этим а? Он же против президентского шахматного федерации. Что? Он создал сам шахматного Нет, это было, это было раньше, это было, когда он выиграл еще, когда он выиграл, когда он выиграл матч у Карпова. Следующий матч он должен был играть с Аблиссом, с Аблиссом Шортом, мы там мы об этом не говорили. И он не захотел играть в рамках ФИДЭ, и они создали профессиональную со ассоциацию со шахмата, ПСЕ. И там он сыграл, выиграл шорты матч, а это уже, это уже тот матч, эта федерация уже прекратилась в существование. существовании. Сейчас ему нужно было прекращать к Фиде. Но он, он проиграл этот матч прямо как уже врагу Фидею, то есть не стоит в федерации, федераций, а в старых федераций, международных но в этой же системе он хотел Машина собирает, но не удалось. Вот он обозренный и тем, что так все зачем, что он не дает сыграть, бросил шаг, что очень долго. Да?